Перед нами конфигуратор для настройки параметров робота. Посмотрим, какие параметры для настройки имеют все роботы из комплекта 11 торговых систем. Все роботы позволяют вам работать на всех трех площадках. На срочном рынке Форц, на фондовой секции, а также на валютной секции. Задавая ваши параметры счетов, код бумаги и код класса, вы запускаете робота в работу. Есть возможность использовать все три типа – реверсный, только лонг и только шорт. Что особенно практично, например, для фондовой секции, когда на акциях вы можете играть только в направлении длинных позиций. Роботы имеют возможность выставлять стопы, профиты и есть возможность трейлинг стопа, а также дополнительно есть возможность выставления стопа по волати... в зависимости от волатильности рынка стоп по АТР. Это может быть важно, когда рынок начинает быть очень волатильным, и тогда стоп автоматически у вас будет выставляться чуть дальше. Волатильность рынка падает, стоп будет выставляться ближе. Стопы выставляются как в шагах цены, так и в процентах. Для внутридневной торговли вы можете ограничить время торгов и задать за столько секунд вам нужно покрыть вашу позицию перед тем, как сессия торговая закончится. Есть дополнительные функции защиты от запиливания. Можно запретить повторный вход на свече и в случае волатильного рынка, например, при выходе статистики, у вас не будет постоянно срабатывать стоп. И есть такая фишка, как виртуальная торговля. Виртуальная торговля позволит вам максимально диверсифицировать вашу торговлю. Это значит, что на одном торговом счету вы можете запустить не одного робота, а несколько роботов. Даже на одном инструменте, например на фьючерсе на рубль-доллар, вы можете запустить стратегию по параболику и одновременно стратегию по индикатору MACD или по С помощью данной функции виртуальной торговли это стало возможным. Один из существенных недостатков терминала Quick ⁇ отсутствие возможности и отсутствие тестера. Вы не можете протестировать на истории торговлю. Вы не можете на истории понять, какие параметры прибыльные, а при каких будет система сливать деньги. Мы эту проблему решили. У нас есть специальный курс по подбору прибыльных параметров. Причем вы можете приобрести курс и в курс входит бесплатно 11 готовых торговых формул для всех 11 торговых систем из комплекта. И приобретая один робот вы можете сначала получить курс, протестировать все 11 роботов, выбрать того робота, для которого вам удается и получилось подобрать наилучшие прибыльные параметры и после этого получить свой робот. И именно на этом роботе вы можете на этой торговой системе будете торговать, начнете свою работу. Не вслепую, а протестировав его при помощи нашего курса для получения прибыльных параметров. Тестирование происходит в программе AmiBroker, но курс построен так, что вам не нужно дополнительных знаний этой программы. Все будет подробно рассмотрено, как быстро протестировать и получить хорошие параметры на истории. Это можно сделать, причем на различных таймфреймах, на различных инструментах. А теперь перейдем непосредственно к параметрам робота Stochastic. Вот эти параметры указаны здесь. В нижней части у нас выбран стахастик И мы запустили уже окно для робота. То есть робот у нас уже настроен. Здесь дополнительно нужно задать, как обычно, идентификаторы для конкретного графика. Но ну, АТР мы здесь сейчас не задавали, но также можно его вывести э, и задать. Для АТР тогда можно использовать и стоп по волатильности. Задаются уровни перекупленности, перепроданности, их значения. И используется здесь, можно использовать... Два типа стратегии. Что означает тип 1 и тип 2, мы сейчас посмотрим. Итак, первый тип, про который мы уже рассказывали, когда говорили об индикаторе. Когда линия стахастика, это красная сплошная линия, выходит из зоны перепроданности, мы открываем длинную позицию. Как только индикатор попадает в зону перекупленности, мы позицию тут же закрываем. И открываем short, когда индикатор выходит из зоны перекупленности. И дальше поступаем аналогично. Индикатор попал в зону перепроданности. Мы позицию закрываем. Выходит из зоны. Открываем long. Здесь скорее всего срабатывает стоп И новый вход, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. Далее поступаем аналогично. Это первый метод. Второй метод, он используется. Второй метод используется гораздо чаще. Вам нужно назвать. Вы выделяете 2, нажимаете сохранить. После применения параметров у вас начнется тип стратегии 2 рассчитываться. В этом случае торговля идет по принципу, что смотрится пересечение сигнальной пунктирной линии и основной линии индикатора стахасти. В данном случае здесь сигнала нет внизу. А вот здесь сигнал образуется. И после образования сигнала мы входим в короткую позицию. При этом обратите внимание, что сигнал возникнет только если пунктирная медленная сигнальная линия находилась в момент пересечения в зоне перекупленности. Здесь входим в шорт. Далее сигнала никакого нет. Следующий сигнал на открытие Длинные позиции возникнет только внизу. то есть Вот здесь после пересечения. Просто идеальный вход в данном случае получился. Следующий сигнал возникает вот здесь вверху. Опять очень хороший сигнал. И где-то вот здесь пересечение. Вот на черной свече мы заходим. Как видите в данном случае торговля идет согласно золотому правилу трейдинга. Мы продаем дорого, а покупаем дешево. Вот так работает робот стохастик для боковых движений рынка этот робот и этот индикатор просто идеальны. Заказывайте робота, заказывайте курс для подбора прибыльных параметров, протестируйте, и найдите свою самую профитную систему и начинайте зарабатывать при помощи роботов. Спасибо за внимание.